Она любила розы, но розы на морозе не прижились. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог простить. Ой-ой-ой, сердце думай головой, Ой -ой -ой. Так красивая и умна эта девочка, да, эта девочка больше не твоя. Когда погаснут звезды, мир станет несерьезным, как пережить разбитые все надежды, глаза ее как прежде нельзя забыть, ой. Сердце думай головой, ой, -ой, -ой. так, так красивая и умная эта девочка, да, эта девочка больше не твоя, не о том она мечтала, не поздно и не рано все изменить, Но не было бы раны.